А в общем, можно назвать за сегодня? Можно, конечно, это так, за сегодня... Э -э -э -э -э. Блин, 27 евро, кажется. Да, у меня тут что-то все слилось. Так, ну пока у нас идет по поножовщина. Давайте я быстренько чекну, сколько у нас за сегодня э, донатов пришло от Чеса. Так. Э, па -пам. Блин, он мне в рублях, зараза, хочет показывать. Так, ладно, мы посчитаем так. 1, 2, 3, 4... 5-6 сообщений было, соответственно 2 здесь и 4 здесь 2, 5, 7, 10, 15 27 евро, да, все правильно 27 евро Так, что у нас по итогам по ножовщины? По итогам по ножовщины у нас стей и начало первого пистолетного раунда Дорогие друзья, удачи командам и, конечно же, хорошего настроения зрителям Надеюсь, матч будет не менее интересный, чем на карте The Dust 2. Поначалу план Ураган прям давили очень сильно. Но у Skill Gaming отыграли первую половину слабенько. К середине игры где-то а, произошло такое своего рода выравнивание. Ну, а под конец вы сами все видели. План Ураган начинает в слабой стороне. Рубик ставит два хедшота. Минус Море, минус Ромка, минус один от Евгения. Дабл от И точка, казалось бы, переходит под контроль команды. Команды, команды, команды гейминг, no Или все-таки нет? Все-таки, да, гейминг no все-таки удерживают выход от соперников. И на табло 1-0 именно в их пользу. Здорово, дядька Нож, удачного стрима, много эмочий, <говорит> много эмоций и кучу. Здоровья, Торонто, спасибочки большое. Значит, придется не, петь, не пить примерно 2-3 дня, здоровый образ жизни, все дела. Но это тоже дело очень хорошее, на самом деле, да, как бы. Не пить тоже полезно. Я вот, например, редко довольно-таки выпиваю. Выпиваю, конечно, греха таить не буду, но очень-очень редко. Ну что, прессинг точки А в очередной раз. Какие-то непонятные фризочки откуда-то взявшиеся все-таки проскакивают периодически. Что-то с демочками не то записались. Они, по всей видимости, как-то корявенько. То ли что-то не то у меня с а, интернет-соединением. И именно поэтому картинка немножко подфризывает периодически. Ну, экономически от план Ураган, ну, безусловно, и не мог, в общем-то, остаться успешным. Потому что это, в первую очередь, экономический раунд. По-другому очень сложно предположить. На самом деле, развитие экономического раунда для атаки. Хотя я бы, наверное, сыграл что-то быстрое. Но вот как сейчас, например, Рома пытается аккуратно в стиле ниндзя пробраться из ямы в точку. Вот, ну, зачем? Пробрался до трона. От 32 хп осталось 5. Теперь уходим в респаун. Типа, просто все эти действия разбиваются об один вопрос. Зачем? Чтобы что? Чтобы что, Ромка, на что там надеялся. Рассчитывал на двадцатку, но что-то меня понесло. Нравится мне просто, как ты озвучиваешь. Артур, еще раз жму вашу руку. Спасибо вам большое за такие теплые слова. А, террористы, они же план ураган, они же берут паузу. И, надеюсь, теперь 4 паузы не будет. Мы уже с вами четыре паузы за сегодня видели. Может, и сейчас еще 4 залетит. Ну, собственно, да. Еще раз, под запись напомню вам, дорогие друзья, первая карта The Dust 2 закончилась со счетом 16-2. Ой, простите, 16-9 в пользу команды План Ураган. Ну а тут мы бомбариков слушали, чтобы поднять дух команды. А-а-а, понятненько, понятненько. Тим-ток своего рода у вас был. Ну, это здорово, это здорово. Когда в Counter-Strike 1.6 применяются такие стратегически важные моменты, когда ребята ставят паузу для того, чтобы пообсуждать предстоящее, это замечательно. Это говорит о том, что в Counter-Strike 1.6 не просто люди играют, а играют с любовью, да, так скажем. Поэтому паузы тактические, конечно, всегда на самом деле нужно брать. Никогда об этом нельзя забывать. По-хорошему... Пауза дает возможность сбить кураж с соперника. Ну и ко всему в довеск э, дает возможность обговорить предстоящие раунды, распорядиться грамотной экономикой, разработать какие-то стратегии на предстоящие раунды и уже попробовать. Реализовать их, как говорится, на деле Алекс забирает под точкой Б кавказца Который, опять же, там почему-то один находился Не было у него товарищей по команде Которые размен бы могли бы давать Следом Алекс забирает Ратмира Видимо, вот тот самый запоздалый товарищ Который должен был разменивать И в результате под точкой Б Ну, такое себе получилось у команды план Ураган Также хочу напомнить, дорогие друзья Что NoSkill Gaming Гейминг сейчас играют в сильной стороне И с экономикой Поэтому план ураган вполне себе ожидаемый на самом деле. Э, терпит. Кораблекрушение, давайте так это назовем. Ну и, и что-то Евгений у нас, да? Не совсем грамотно сейчас сыграл Евгений. Слишком широко открылся в зигзаг. Спайк и Рубик. По еще одному минусу. Да ладно. Что, серьезно? Спайк не додумался, как к нему в окно залез соперник, что его подсадили. а -тя -тя. Минус от Рубика, дорогие друзья, счет 3-0 в пользу коллектива NoSkillGaming по-прежнему, по-другому быть пока не может Но хочу заметить, что сейчас был форс-бай force buy. Force buy, и это все-таки потраченные деньги, да? Три девайса, два пистолета в предыдущем раунде играла у План Ураган, ну а сейчас играет один Галил, ну может быть еще... Да, вот есть второй. Галил еще у моря. Ну, кто там бомбами перебрасывается? Морюшка, повернись! а вернись, морюшка. Нет, не оборачивается. В результате Рубик делает один минус, попадая размен от и Ситуация 3 в 3. Выход на точку. Но это раунд, который отдавать, конечно, категорически нельзя. Попытка поставить бомбу за Искрой. Ну... Ну... Не знаю. Ну, очень спорное заявление на самом деле. Ну, да ладно. Кавказис дает ответный минус. У нас по-прежнему сохраняется равенство 2 в 2. Алекс... Отправляется в апдаун, чтобы прийти на точку А и сыграть с хелпы. Ну, тут еле живой хома, Кавказец уже не живой вообще, в принципе. И 2 хп у Алекс, кстати, тоже не так уж и много. Но все-таки здесь речь <coughs> не шла почему-то об удержании. Соврал, получается. Xd придется отойти. Закрыть стрим. Пятница же. Прошу меня извинить. Xd Извиняем, Чес, спасибо вам большое еще за пятерочку Ев. Мелочь, а приятно. Всем добра, позитива, удачи, всеобщего благополучия, красивых игр, приятных побед. Не успел одного поблагодарить, и тут уже двоих надо благодарить. Гайд ту Парадайс, спасибо вам тоже большое за донат. Чес, спасибо вам большое за донат. Вас, конечно же, извиняем. Пятница. Все понятно, естественно, в пятницу могут быть какие-то свои делишки. Занимайтесь, удачи вам во всем Ну и вам, гайд to Paradise, мелочью не, на, Нельзя называть даже 20 рублей мелочью Это все равно денежка, которая просто так с неба, как говорится, не сыпется Любая копеечка всегда зарабатывается чем-то Так что вам тоже большое-большое спасибо Мир! Мир расстреливает только что Алекс расстрелял, по-моему, да, если не ошибаюсь? Три в два! Снова в меньшинстве план Ураган. И это в очередной раз, кстати, подчеркивает момент того, что у коллектива план Ураган есть все-таки проблемы с атакующими действиями. Обороняются они на неплохом уровне. Это мы с вами поняли еще из карты Дедаст 2. Вот из нее же было понятно, что атака у план Ураган ну, надо подтягивать. На самом деле надо подтягивать. Потому что все-таки это 5-0. Навряд ли здесь Хома сейчас затащит. Времени с слишком мало. Но, как обычно, я сказал, что не затащит и начинает тащить. Ну, мир разменялся. Он же Хома. И все-таки 5-0. Конор, приветствую вас. Приветствую. Ну и вам, Артур, еще раз удачи возвращайтесь как-нибудь, возвращайтесь на трансляции. К слову сказать, ближайшая трансляция пройдет в воскресенье, там я буду сам лично играть в Counter-Strike 1.6 на паблик-сервере «Горячая соседка», так что если вы изявите желание сыграть вместе со мной или просто пообщаться, буду рад вас всех видеть. Трансляция пройдет то ли в 7 вечера по Москве, то ли в 8, не помню точно. Но анонс в группе и в моей... Телеги, естественно, будут Так что подписывайтесь на них Ссылочки есть все в описании Будете в курсе последних новостей Евгений и Рубик Делают два фрага, убив море и кавказца Но точка Б Все-таки у команды план ураган Бомба на ней уже установлена И время тик-так-тик-так тик Надо команде no Skill Gaming Что-то делает Спайк, почему-то один Со снайперской винтовкой Пошел выбивать, а где же тиммейты? Каратик, а вот где каратик Даблкил от него, Ратмир остается последним. Да ладно. Ой, да ладно. Серьезно, Ратмирушка. Ну что же вы так подставили команду? Вам бы просто надо было бы пожить. Даже не обязательно было убивать соперников. 6-0. Ноу-скилл гейминг что-то прям как-то, слушайте, внушают доверие. Я так понимаю. Слушайте, что надо постепенно начинать готовиться к третьей карте. Ну... Тут просто нет даже шанса на победу у команды «План Ураган». С прискорбием это заявляю, потому что на первой карте хотя бы какая-то интрига была. А сейчас «План Ураган» собственными же действиями нас этой интрижки мешают. Ай-яй-яй. что, Евгений увидел флешку. Есть информация о том, что, получается, игроки атаки хотят захватить Мидл Ратмир». Минус Рубик. Вот она перестрелка с медом. Алекс ее выигрывает, но при этом на точке А теряется еще и Каратик. А вместе с Каратиком, насколько я понимаю, теряется почти полностью точка А. И я, в принципе, правильно понимаю, разве что Алекс на хелпе еще может быть что-то и попробует. Но учитывая факт того, что он здесь все-таки один, продавить его, по идее, должны достаточно быстро. Но игроки атаки решили почему-то посидеть на меду. Вот, собственно, и... Факт того, о чем я и говорю вам, да, дорогие друзья, то есть вот с такующими действиями у команды План Ураган прям не неураганно все. Шесть раундов не приговор. Я согласен, да, шесть раундов не приговор. Да и даже объективно с 6-0 еще и можно 9-6 проиграть, например, первую половину, да. Поэтому это не приговор вообще ни в коем образе, но просто пока как-то План Ураган не внушают. Уверенности в том, что они смогут бороться Я, конечно, очень хочу Увидеть борьбу, и надеюсь, она будет Ну, если не сейчас, то хотя бы во второй половине Но, честно сказать Конечно, пока не похоже на то, что борьба будет Ну, появляются шансы Наконец-то взять первый матч-поинт Дорогие друзья, Евгений и Спайк Остаются вдвоем против Тройки соперников, наконец-то план урагана Разменялись в плюс По-моему, это едва ли не первый размен в плюс Ну, да, все Поздравляю! <смех> Поздравляю команду План Ураган. С момента того, как они выиграли карту Дэдаст 2, на ни одного раунда еще взято не было, ну вот он первый. Поздравляшечки. Но вопрос, опять-таки, это ошибка команды NoSkillGaming к отдаче этого раунда или же грамотные действия команды План Ураган? По сути, этот раунд надо в таком случае брать, отдельно рассматривать, да, смотреть, кто больше ошибок совершил, кто какие позиции занимал правильно, кто неправильно, и только уже из этого а, расчета можно будет стопроцентно а, определить все-таки, почему был а, взят раунд. Именно командой План Ураган. Но это на самом деле не так важно. Взяли и взяли. Камон. Что это мы еще будем обсуждать? А почему они его взяли? Они его взяли, значит, они были достойны. Ратмир, минус Евгений, следом сбривает Алекса. Точка Б все-таки упала, как известно, точку Б стерегут. В большинстве случаев именно два игрока. И это уже развязывает руки а команде План Ураган. Мир минус Спайк. И 2 в 5. Неожиданно 2 в 5. И мне кажется. Ромка не угадал, где сидит Рубик. Ну и Каратик, кстати, еще кавказ запинал. Следом запинал Ратмира. Ну, сейчас бы... Сейчас, прикиньте, еще затащит. А Каратик-то? А Каратик-то может. Каратику хорошо стреляет довольно-таки. Но время. Время, к сожалению, уже не позволит затащить. А еще и Хому сбрил. Но все, дорогие друзья. Победа в раунде на стороне команды План Ураган. Взрыв бомбы. И бомба, поставленная Ромкой, Унесла жизнь каратика. 6-2. Блин, что-то у меня создается такое впечатление, что... Э, я сглазил команду NoSkillGaming, сказав, что они могут еще и проиграть 9-6, да? Я, конечно, надеюсь, что нет. Но винстрик уже два раунда, и это сейчас еще минус экономика. Начнется вот эта вся свистопляска с тем, что нет денег. Придется отдавать еще какие-то раунды. И потенциально там Винстрик может стать очень большим. Алекс! Вот это по лицу Кавказу съездил, дико. Минус от Морюшка, однако, при этом последовал. Поэтому Алекс, естественно, с ковров никуда не ушел. Ратмир, минус каратик. Минус один из самых опаснейших игроков коллектива План Ураган. Ну, по моему мнению, разумеется. И еще один хэдшот, дорогие друзья. Минус Спайк. Рубика Евгений. Вдвоем, кстати, от Рубика сейчас прогремел Минус по э По морюшку Еще один минус от Ратмира Да ты че, разошелся Кто-нибудь вообще его остановить Остановите, пожалуйста Р Ратмиру надо выйти Евгений, 71% здоровья Девайса у Евгения, насколько я понимаю, нет Ну и, наверное, если нет Как говорится, то на нет и сюда нет Минус от Хомы Эйс или около того Миру сделать не удается Последний минус у него предательски ворует тиммейт И счет на табло становится 6-3 Что-то походу просто план урагана очень долго запрягали Копили манну на тот самый прокаст в нескольких раундах И прошу заметить, у команды NoSkillGaming уже ни у кого дефьюз китов нет А если у них нет дефьюз китов Автоматически это означает то, что там трудности с денежками И количество девайсов подтверждает эту информацию Два фомаса, Минус уже один из них, кстати говоря Еще и минус от Хомы следом Ну что, точка А Не успеваю включить вам обратно Рубика Вот понял я, что он сейчас будет принимать выход на точку Но он его не стал принимать, а просто погиб Ну, каратик на точке Б Здесь, естественно, дымочек лежит Непонятно, кстати, кто его кинул Это вполне мог быть игрок атаки Например, Хома, грубо говоря а, ну, так или иначе, каратику на точку идти смысла вообще никакого нет. Так что... Так что тут один вариант. Только пытаться спасти эмочку. Ну, кстати, Ромка ищет. Ищет соперника, может его найти. Топает. Все, каратик прекрасно знает, где Рома. Сейчас Рома получит по голове. Не, Рома убежал в каком-то непонятном направлении. Не чекнул ту самую позицию, которую нужно было чекнуть. Но, с одной стороны... Для Ромы это хорошо. Вот. Взорвалась морюшка. Не успела унести ноги. Вот. В противном случае, если бы Рома прочекал своего соперника с огромной долей вероятности, он просто погиб бы, да? Потому что его, естественно, пасли, если можно так выразиться, в четкой и ясной вполне себе позиции. Ну, а на табло 6-4, да? И план Ураган уже действительно выглядит как команда. Вот теперь, на этот раз... Как команда, которая выиграла первую половину, да, а, первую карту, то есть, простите, а, пока еще первую половину не выиграла, но и это, в принципе, возможно, да, потому что пока восьмой раунд не взят командой NoSkillGaming у команды Plan Uragan есть возможность взять еще и даже большую часть раундов э, в половине. Море, минус Каратик, по э, 90 в руках Рубика. Да ладно, сто лет уже не видел этот девайс в Counter-Strike 1.6. Ну, в CSGO увидел частенько, а в 1.6 вижу его реже. Все-таки как-то в 1.6 предпочитают брать не Петушок, не безуизвестный, а МПшечку Ратмир. Прекрасное чувство игры, минус Евгений, ну и Алекс 1 в 4. Знает, что, возможно, кто-то будет сейчас аркадить. А, тетя, а, тетя, а тетя. А вот и доигрались. Минус от Хомы по Алексу. Знал, знал ведь, да, что будет сейчас аркадка. Но не был к этому готов. 6-5, дорогие друзья. 6-5. Опять-таки, повод напрягаться есть. Потому что я, блин, говорил, что что-то NoSkill Gaming убивают всю интригу на счете 6-0. А уже 6-5. Вот с момента, как я это сказал, черт возьми, я, по-моему, сглазил ребята, у них все пошло. Наперекосяк Ну и, кстати, да Снова у нас по девайсам у команды no Skill Gaming. ну, вроде бы как э, не, не пусто, конечно, да Какие-то девайсы все-таки имеются Спайк ну, обязан просто принимать Сейчас выход на точку Б, если он Последует, здесь просто целый Боепотенциал, я не знаю, какой-нибудь Небольшой страны раскидал Хома на точку Б. но на самом деле Не более чем фейк-раскидка Потому что основной костяк атаки, естественно Зашел на точку A кстати, мне всегда так забавно, когда люди ведутся на фейк раскидки одного человека, да, потому что, очевидно, когда тебе прилетает один дым, две флешки и хае, ну, это же все может выкинуть один человек. Как минимум надо стягиваться, если прилетает три флешки, два дыма или две хае. Но на... Я даже видел ситуацию, когда один человек кинул просто одну флешку. Ой, на нож! Хомка зарезал! пара пара пара пара пара Вот это да! Накуканили, дорогие друзья. 6-6. Кстати, после такого можно дизмораль поймать. Немножко. Немножко совсем. И вообще раунды не перестать забирать. Ну, временная ничья. 6-6, черт возьми. Команда План Ураган камбэк оформила сейчас. Между прочим. Позвонили в камбэчную. И надо признать, что дозвонились до нее. На том конце трубки ответили... Сейчас привезем вам парочку свежевыпеченных камбэков. Спайк на контроле Меда. Каратик, кстати, странно на контроле Меда играл сейчас. Спайк пропустил фактически Ромку, но там еще Евгений отыграл неплохо свою позицию на, на зигзаге. Спайк пытается разменяться, но тем временем падает уже точка Б. Каратик забирает кавказца. Спайк в результате разменяться все-таки не сумел, его сбривает Хома. Ну и последним остается Рубик который на шифте пытался аккуратненько зайти в точку. Ну, конечно, кто ж ему позволит аккуратно на шифте заходить э, в плент, в котором базируется команда План Ураган. 7-6, дорогие друзья. Историческая фигня, как говорится, сейчас произошла. План Ураган вырвались вперед, проигрывая 6-0. Теперь ребята выигрывают уже со счетом 7-6. Я не знаю, что говорить по этому поводу, поэтому, наверное, просто... Просто пропустим это мимо ушей и не будем вообще на это внимание обращать. Ведь это наверняка довольно болезненная тема для коллектива No-Skill Gaming. 13 раундов позади. Остается разыграть еще два. Море встречается с соперником на Хелпе. И благо для Морюшка удается выжать еще. И смотри, вместе с Кавказцем затаранили Евгеху, который прятался под балконом. Спайк и Алекс такие в шоке стоят где-то под точкой Б. А, простите, что? Простите, что? Как это так? Точка А уже взята соперниками. Ну и вот вам, пожалуйста, как результат. Спайка убили. Алекс, ну, можно поотсиживаться в кухне с целью отстрела вражеских сил. И вот, например, приобретение халявного калаша. А игроки атаки, кстати, идут выбивать, да. Идут выбивать. И вот вопрос, выбьют ли. Ромка не сумел. 79 хп. Ну, обойти, естественно, Хома не успеет. Кавказец прочь живой. Ну и да, все, Алекс сейвит автомат Калашникова. Но счет-то, дорогие друзья, 8-6. Последний раунд первой половины. И при этом команда План Ураган, проигрывая эту половину со счетом 6-0, умудрились ее еще и выиграть. Это просто караул. Это что? Ж что то с чем-то. Вообще, одна из основных проблем команды NoSkill Gaming. Вот в тот момент, когда они отдали первый раунд, то есть 6-1, когда стало, потом 6-2, и они отдали вместе с раундом еще и экономику. Вы видели, да, как сейчас подловил практически прыгающего соперника игрок обороны. Красивый был минус. Но, опять же, точка потерялась, и снова Алекс последний. В этот раз сейвиться уже нельзя, надо идти выбивать, и это, к сожалению, трагично, да, потому что одному в три, даже с Калашом, выбивать все равно будет сложно. Знал, где Ромка, а Ромка оказался более метким. И парадокс, дорогие друзья, этого матча в том, что похвалил я команду Gaming, они после этого 9 раундов отдали. Так вот, да, проблема в том, что когда произошла отдача экономики, наверное, команда NoSkillGaming не провели ни одного экономического раунда, не сумели восстановиться, не сумели оклематься, ну и как следствие, само собой, произошла отдача всех последующих раундов, потому что там форс, форс, форс и снова форс. Море. Минус спайк... Ру... Рубик, простите, Ромка хотел сказать. Дал разменный минус. Хома, даблкил на Юспе. Бесподобные два минуса по головам. С ножом готов броситься на соперника. И зарезали. Зарезали Рубика. Ай-яй-яй. 10-6. Но это уже второй минус, заметьте, с ножа. От команды План Ураган. Самое время команде NoSkillGaming. Подрастроиться Вот, ну, теперь уже точно надо расстраиваться Если вас... Ну, ладно, один раз можно сказать там стечение обстоятельств Но два раза, когда вас уже порезали Значит, с вами что-то не так, да, типа Ну, конечно, нет, здесь просто у Рубика И не было никаких вариаций других, да, для розыгрыша Потому что его просто, ну, со всех сторон обходили И очевидно, что его зарезали на самом-то деле и, Ну, могли бы, конечно, и убить потому что была прямая перестрелка, но там, я не знаю, как-то чудом в него не попали. 3-2-2, пишет Сергей Осипчук. Ну, а в принципе... Да не, я не думаю, что здесь было бы какое-то 3-2-2. Это даже забавно слушать, что 3-2-2 может в 1.6 быть. Но если бы это был профессиональный Counter-Strike, может быть, я даже в это и поверил бы. Дабл Кира... Кир, простите, килл от э, Хомки. В очередной раз разваливает потихонечку он оппонентов. Не отстает, так скажем. От намеченного курса Спайк забирает Ратмира, падает точка Б Падает вместе с точкой Б, кстати, еще и Евгений. Алекса Спайк заплентили бомбу на споте Спайк забрал море, попал под размен от Хомы И Хома один против Алекса в личной перестрелке Естественно, выигрывает за счет наличия девайса Ай! Нет, я этого не видел Я этого... Ну, хватит Хома, хватит Придется ставить 18 плюс на видео. Ладно. Ты господи. Ай-яй-яй. Хома-хома. Ну, раздал. Раздал своим соперникам. 11-6. Да. Как-то... Маховик. Разогнался что-то очень сильно, да, у команды План Ураган. Мне кажется, вообще команде no Skill Gaming пора придумывать какую-то новую стратегию. Ну, потому что так можно и просто отдать. Я напомню, что первая карта в активе команды План Ураган это даст 2. И нельзя отдавать Мираж. В таком случае это второе место. А второе место в этом турнире не получает ровным счетом ничего, дорогие друзья. Поэтому тут только первое место и только победа интересовать должны. Воу, Ратмир! Ничего себе, как вышел резко хлобыснул соперника. Каратик один на один с Ратмиром. Ну вот. Ну вот, могут же. Ну, правда, кто могут-то, да? Вот Каратик может. Каратик частенько, кстати, оставаясь там один с кем-то, да? Или в паре со своим тиммейтом. А, умудрялся делать какие-то фраги. Хотя бы какие-то, да? Но вот то, что он один, кто может это делать, вот это как раз тревожная информация. Потому что надо, чтобы в команде играл... Сильно и уверенно. Ни один игрой. какая хаета! 7 хп осталось. Еще одну в яму и минус Евгеха будет. Ну, потерялся Ратмир Евгений. С семью холспойнтами забрал двух оппонентов. Ну, глупее, вот ей-богу, стратегию для команды План Ураган я даже придумать не могу. У ребят там форса. Они решили пушить именно те, у кого были девайсы. А те, кто с пистолетами сидят в сайде. И парадоксально, что это еще и отчасти даже работает. 7 хп у Спайка, у Рубика 65, Море и Ромка 163 хп на двоих. Море. Минус Спайк, и Рубик остался последним. Морюшка байтит на себя. И тут Ромка. Вот это вот красиво. Вот это тимплейно было сейчас сыграно. Одна отвлекает, второй выходит и добивает практически безоружного соперника. Ну... Мое почтение, тактика хорошая была Так, вот сейчас грамотно было сыграно Не каждый раунд об этом можно говорить Что что-то было сыграно грамотно Но сейчас тут, как говорится, вопросов нет Да, начало раунда Получилось такое, весьма какое-то смешанное Но по итогу раунд закончился Так, как должен был закончиться а, По всей видимости, да Учитывая грамотные действия В середине и в конце раунда Минус от Мори по Евгению Следом минус от Хома по Алексу Но ответы от команды NoSkill Гейминг не заставили себя ждать. Каратик даблкил, даблкил и от спайка. Но один в 2 остается Рома. А у Ромы всего 7 хп. Очень маленькое количество холлспоинтов для того, чтобы выиграть перестрелку с каратиком даже хотя бы. Ну и, конечно, позиция у Рубика это вообще просто алмаз. 7 хп против 100 мне кажется, не вывезут вообще никак. Ну, я бы, наверное, Рому отправил сейвиться, потому что зачем идти что-то пытаться выбивать? Ну, даже выстрелить Рома не успел, поэтому однозначно тут, конечно, надо было сейвить. Ну, и 12-8 как итог. Ну, а по-другому быть, опять-таки, и не могло. Тут ушел бы он на сейв, пошел бы он что-то пытаться менять на точке. В любом случае, так и так поражение, поэтому... Нет ничего удивительного. Но опять же хочется вспомнить карту The Dust 2, где план ураган... Ураганно оборонялись и выиграли первую половину со счетом 11-4, да? То есть если сейчас все посмотреть на эту ситуацию, ну в целом пока неплохо. О, 5-7. 5-7, 500 лет не видел этот пистолет в Counter-Strike 1.6. Кстати, стакнулись на точке А, и это очень удачно. Ратмир! Ратмир, даблкил Там на нож можно, кстати, было Пытаться посадить Я не знаю как, дорогие друзья Я не знаю как Но экономический раунд В виде стака на точке У команды план ураган оказался успешным Я не знаю как Вот не знаю, все, не спрашивайте Это что-то из ряда вон выходящее Ну, но... Мои полномочия тут все Рома со снайперской винтовкой Позиция на миду и минус по Евгению Ну вот тут лучше было, конечно, не стрелять А подождать следующего соперника И выстрелить уже в него Однако Рома все-таки добивает того самого Спайка, в которого промахнулся до этого Еще и килл от моря Ну все, зашли, называется на мидл no skill гейминг не, не самым удачным образом Правда это сделали Каратик, минус море ну, Самый опасный остался тот человек, который в, в, в теории может эйс дать спокойненько, да? Вот минус еще и Ратмир. Ну, хаешка не залетела, потому что там в яме банальной не было никого. Ну, дело не в этом. Минус от Хомы. Эйса не видать. Ушел эйс. 14-8. Пауза от команды NoSkillGaming. И если это пауза для того, чтобы сбить кураж сопернику, то ее надо было брать парочкой раундов ранее. Ну, либо же я могу предположить, что у NSG... Появились проблемки, проблемки экономического характера, с которыми надо как-то определиться, да, то есть нужно поговорить друг с другом, дескать, как мы будем закупаться, ведь все-таки это отдача 14-го, нежелательно отдавать 15-й, ну а уж про 16-й вообще молчу, его отдавать команда no Skill Gaming наверняка и не планирует, поэтому здесь есть смысл во взятой паузе Опять же при любых раскладах Даже если не, идёт, не идут какие-то обсуждения А я даже отчасти уверен, что они не идут Потому что вот этот человечек не шевелится вообще Этим человечком, кстати, является у нас кто? Рубик, нет, шевельнулся только что Ну, 4 секунды до конца паузы Поэтому он и должен, в общем-то, шевелиться А что там по призам? А, суммарный призовой фонд 3050 рублей Но это денежный эквивалент Привилегии, которые получат нас на, на паблик-сервере ребята, победившие в этом турнире, да, то есть, ну, випки, админки там и так далее, модельки, скины какие-то, вот, суммарно все это стоит 3050 рублей. То есть не, не рублем, как говорится, заплатят, но заплатят тем, что игроки могли бы купить на эти деньги, поэтому это тоже ничего себе прикольненько довольно-таки. Две снайперские винтовки у команды «План ураган» и три девайса, один из которых «Галил» и два «Калаша», э, также два пистолета у команды «Ноу Скилл Гейминг». Попытка от Рубика прожать соперника в окне, и удивительно, Ромка очень долго жил, еще и выжил. Каратик, даблкилл попадает под Рому, Рома! Ваншотнул прыгнущего Спайка, охренеть, дорогие друзья, 14 раунд. Это не предел для команды План Ураганы Вот он, 15 пятнадцатый Матчпоинт Вот так вот, дамы и господа, матчпоинт Теперь команда NoSkillGaming обязаны забирать 7 раундов к ряду. В противном случае поражение хотя бы в одном раунде Приведет к поражению вообще в финале В целом, Спайк Ваншот по морешку. Хома ответный минус по Рубику. Вот, кстати, здесь правильно сделал Не стал стрелять в первого, дождался второго выстрелил в него. Потому что на релоде соперники бы пробежали. Рома минус и минус от Ратмира. ГГ, дорогие друзья. Трипл, трипл, трипл, трипл килл. В исполнении Ратмира под занавес этого раунда. И счет на табло. 16-8, дорогие друзья. А итоговый счет по картам. 2-0. 16-9 и 16-8. Именно с таким счетом заканчиваются две решающие карты этого финала. Команда План Ураган становится победителями.